Всем привет! На связи Сергей, автор канала Откровенные инвестиции. И в этом обзоре мы будем говорить о сайте Mavy Что в переводе? Идем в переводчик Google. Фильм Папа. На этом сайте мы можем зарабатывать деньги на просмотре и оценке разных трейлеров к фильмам. И вот как выглядит главная страница этого сайта. Почему я именно его очень долго ждал и его выбрал, я вам расскажу после основной презентации проекта. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, у вас под видео будет ссылочка. Переходите по ней и попадаете на вот такую вот страницу регистрации в проекте. Регистрация стандартная. Здесь придумываем и вписываем логин. Здесь вашу почту. Почту вам надо вписывать обязательно в Gmail, потому что на нее будут 100% письма доходить. Здесь вписываем пароль, придумываем сложный пароль. Сюда его повторяем в эту строчку. Теперь внимание, в эту строчку вписываем пин-код, то есть придумываем пин-код, любой четыре цифры, любые. Пин-код вам нужен будет для смены кошельков и установки. Здесь отображается воин вашего пригласителя, то есть мой воин Серж ставите здесь галочку и здесь галочку и нажимаете сперва на пустое место, если кнопка не не посинеет или на кнопку, если она будет ясно видна и произойдет перенаправление на другую страницу где вас попросят перейти по ссылке в письме идете на вашу почту находите письмо от сайта movibaby то есть movibaddy и переходите по ссылке в этом письме, подтверждаете ваш аккаунт. После подтверждения аккаунта нажимаете «Войти», вписываете сюда ваш лоин, ваш пароль, проходите капчу и нажимаете кнопочку «Войти», попадаете в ваш аккаунт. Здесь сразу же выскакивает объявление, мы можем кнопкой браузера его перевести. То есть сегодня у нас день выплат. То есть на этом сайте выплаты по вторникам и пятницам. Здесь также ссылки на канал и на Facebook проекта. Нажимаем хорошо и попадаем на главную страницу кабинета. Что нам надо здесь в первую сделать очередь? В первую очередь перевести сайт на русский язык, если он у вас еще на английском. И поставить валюту USD. Таблица находим и ставим валюту доллар США или USD ставить сразу переводится на эту валюту и так я в этом проекте уже около 6-7 дней я вот за, за это время заработал 23 доллара 60 центов чтобы здесь зарабатывать вы можете как бесплатно начать так и купить пакет получать дополнительный повышенный доход то есть это сайт с инвестиционным уклоном переходим сразу в планы на старте у вас будет вот этот вот первый план который длится 10 дней и вы в день будете зарабатывать почти доллар 0,9 доллара я сейчас на пакете вот этом вот мама бэби за 100 долларов в вот. пакет покупается на год я в день зарабатываю 4 доллара и внимание в месяц 120 долларов из них 100 долларов это моя инвестиция и 20 долларов это чистый доход то есть мы здесь окупаемся меньше чем за месяц и далее каждый месяц будет идти получается 120 процентов чистого дохода Итак, чтобы купить пакет вам сперва необходимо пополнить баланс в этом проекте для этого нужно или нажать сюда повысить доходность или Сюда деньги. Выше сразу переходите в деньги. И вы можете пополнить баланс тремя способами. С помощью Perfect Money, с помощью криптовалюты и при помощи PR. Я пополнял с криптой. Кстати, если вы криптой будете пополнять, вписывайте сумму. Тип-баланс тут один. Когда появится кнопка, активируйте. Далее вас перебросит на страницу CoinPayments, и там можно будет э, сделать вкратце с любой валюты, как USDT, как и Ripple, как и биткоины, эфиры, троны и так далее. Например, с Perfect Money вписываете сумму 100 долларов или 40 долларов, если первый пакет. И вот видите, кнопочка сразу становится активная. После пополнения баланса вам надо будет вернуться в планы и купить другой план выбрать баланс, на котором денежки и нажмете подтверждение покупки так после того, как у вас будет активный план вам надо перейти сюда во вкладку зарабатывать и кнопку начать мне дали 4 шоу и 4 фильма и, и согласно моему плану сейчас я вам покажу согласно моему плану 50 центов за каждую минуту, то есть за каждое видео и 4 доллара в день общий заработок нажимаем начать и появляются фильмы, шоу которые нужно смотреть можно с любого начать нажимаем на любую видео и нажимаем запустить здесь будет отображаться таймер, который будет постепенно уменьшаться когда он уменьшится, вы можете переходить к следующему видео вот сюда вот жмакая запускаем вот пошел отчет чтобы не ждать, я поставлю видео на паузу и когда закончится включу опять и так, время кончается и появляется вот такая вот плашка, где нам надо сделать следующее действие сперва жмем сюда и ставим любую оценочку, и также нажимаем на любую звездочку и сюда вот сам бит и нам заработок уже засчитан проверяем это, переходим в панель вот у меня на 50 центов заработок увеличился а здесь уменьшилось на одну то есть просматриваем здесь все и переходим сюда здесь также нажимаем на любое видео здесь надо будет еще раз нажать и еще раз и также же само таймер опять нажимаю на паузу и так кончается таймер и те же самые действия делаем как и в прошлое ставим любую оценку и на любую звездочку нажимаем сам бит, но сейчас появится вот здесь вот успешно спасли, то есть это заработок засчитался закрываем это видео, нажимаем следующее и так далее, так далее вот уменьшилось и заработок засчитался 50 центов сейчас я поставлю на паузу и просмотрю все видео а потом поставлю денежки на вывод так я просмотрел все видео, которые мне были доступны 4 доллара. И вот при просмотре уже э, следующего видео появляется запись, что мои лимиты кончились. И для того, чтобы больше зарабатывать, или надо повысить пакет, или вернуться завтра, когда лимиты обновлятся и опять появятся мои видео. Итак, один нюанс. При просмотре этих видео со вкладки уходить нельзя, потому что таймер остановится и когда вы вернетесь на эту вкладку опять вам надо будет еще раз его запустить так вот у меня по нулям переходим проверяем баланс 2760 все четко все работает так теперь как поставить денежки на вывод мы можем это сделать как с этой стороны так и с главной вкладки можно нажать здесь, обналичиваем. И открывается страница, на которой можно сделать вклад, сделать перевод дрому пользователю или снять, то есть вывести. Тут тип баланса 1. Баланс заработка. Вы... Выбираем кошелечек но для этого вам нужно сперва его вписать в разделе настройки если он у вас вписан то он у вас будет отображаться вот здесь вот. а если не вписан нажимаете или сюда или вот сюда вот и заходите в настройки здесь нажимаете здесь вот можно новый пин-код сделать Здесь предпочтение по рассылке настроить. И вот здесь вписываем способы оплаты. Здесь или биткоин адрес, или номер паэра, или номер Perfect Money, как у меня. И только после этого начинаем ставить на вывод наши денежки. Возвращаясь на эту вкладку и повторяю. Так, какой там был баланс? 26.60. 27,60 Возвращаюсь на вкладку вписываю сумму 27,6 а можно только целое числа тогда 27 так, как мы видим Здесь комиссий никаких нету при выводе. Нажимаю вывести. Так, и тут похоже приходит код. А, пин-код для подтверждения. Выводите пин-код и подтверждаете вывод на ваш кошелек. Так. Плюс код с электронной почты вот какая тут хорошая защита что еще раз подтверждает о том что я правильный сайт выбрал вот он код копируем код конечно же никому его не сообщайте и нажимаем представить ага, все в порядке запрос на вывод был создан так, теперь я не буду дождаться, пока придут денежки. Когда они придут, я получу письмо на почту, сделаю скрин и отправлю его в наши чаты. Ссылочки на наши чаты вы можете найти под этим видео или в том месте, где его увидите. Так, будет ссылочка вот на этот вот чат, который я переделаю под этот проект конкретно. Здесь будет находиться наша команда из СНЭ и все новички, которые будут присоединяться к проекту И будет ссылка на мой чат центральный, который называется Откровенные инвестиции Вот анонс этого проекта и в котором я общаюсь с моими подписчиками, гостями и друзьями которые со мной уже не один год и, не, и, и даже не один десяток лет и также будет ссылочка на мой канал, который называется Откровенные инвестиции. Советую подписаться, так как все новости выходят сперва здесь, а только потом в чат они дублируются автоматически. Итак, пакеты тут начинаются от 40 долларов. 40 долларов минимальный вход. Но меньше чем за месяц вы окупитесь заработаете 48 долларов. Минимальная сумма для вывода 20 долларов. Минимальная сумма ввода 5 долларов, именно на баланс. Тут есть и другие пакеты побольше и, естественно, с заработком повыше. Я бы тоже их рассматривал, если бы у меня, скажем так, были свободные деньги. Я, скорее всего, пере... перезайду или на этот вот пакет, или на вот этот вот, но это будет немножко позже, и я об этом в чате напишу. Ну а на панели управления есть, в принципе, все кнопки, которые вам нужны главное запомнить одну вещь это при обновлении сайта каждые 24 часа ровно в 23.00 вы будете получать свежие просмотры и вам надо будет заходить во вкладочку зарабатывать и тратить вот эти вот цифры, которые здесь будут появляться, то есть просматривать все содержимое вы можете начать с бесплатного пакета посмотреть как это работает получить несколько начислений и после этого перейти на платный пакет. Как говорится, все в ваших руках. Итого получается, если считать по инвестиционным меркам, 4% в день, и это очень хорошая доходность. Так, сейчас я вам скажу, почему я этот проект выбрал для заработка. Если все помнят, которые были в прошлых проектах, люди много было подделок. Но первые самые проекты очень хорошо давали заработать. И были такие, что даже год отрабатывали. Но обычный срок работы это около пяти месяцев. Вот как этот проект начал плавно появляться и развиваться. С начала августа начали появляться в соцсетях посты с, этими, с приглашениями на предварительную регистрацию. В общем, можете сами в фейсбуке почитать. Я покажу сейчас кое-что другое. Переходим на домашнюю страницу. Спускаемся вниз. Нажимаем на подтверждение оплаты. И здесь вот мы видим, что вот уже пошли сегодняшние выводы. Выплаты людям. И несколько страниц уже есть с выплатами. То есть на этой странице находится доказательство выплат проекта. Ну и в чатах можете посмотреть если перейти сюда как это работает можно перевести и почитать что можно зарабатывать до 120 долларов в день я считаю это сильно цифра низкая можно зарабатывать гораздо больше так далее сайт зарегистрирован в польше варшава именно в польше был зарегистрирован первый сайт который нам очень хорошо дал заработать многим и который работал 5 месяцев и даже больше но я попал в него в последние два месяца работы и успел заработать хорошо удвоить свой депозит тогда я помню сайт этот гремел скажем так на весь интернет и многие из вас его помнят многие были и очень было много людей и уже до такой степени была поддержка заоружена, что перестали отвечать на, на запросы, но это было уже под конец работы я же пообщался с техподдержкой задавал вопросы поддержка отвечает и кстати это я внес предложение, чтобы включился и от рефералов доход за, за просмотры и они написали что рассмотрят и на следующий день пришло письмо, которое я показывал в начале видео о запуске такой возможности в социальной сети все рабочие есть как канал у них видео YouTube есть видео и не одно их много есть отзывы также вот на Facebook я очень много читал посты Здесь именно посты появляются каждый день и по несколько штук. Очень вот их много-много-много-много много и разные картинки. То есть проект следит за репутацией, за развитием, постоянно публикует новые материалы, новые фишки и общается со своими пользователями. Проект, то есть в самом соку, самое время, я считаю, заходить. По поводу гарантий, их просто нету, как и в любой инвестиции. Мы входим в начале, я аж проект этот выбрал, сперва его проверив, проверив его подлинность. И я думаю, что это с вероятностью 99% настоящий проект от, от тех админов, которые работают долго. Мы очень будем на это надеяться, я, по крайней мере, буду пытаться тут подольше работать до, до победного конца, как говорят. И очень надеюсь, что этот конец будет и не через один месяц, и не через два, и не через три даже. Я же постоянно на связи 24 на 7. Ну, конечно, ночью мы спим. Но вот в этом чате вот будет все. Я буду выкладывать в этот и в этот чат как выплаты по проекту, так и новости так и буду отвечать на ваши вопросы то есть здесь мы будем полностью общаться присоединяйтесь к нашим чатам и присоединяйтесь к нашему сайту для заработка на видеопросмотрах